Ребята, привет! Я рада вас всех видеть на своем курсе «Декоратор интерьера», где весь месяц мы с вами будем изучать основы декорирования, и вы и ваши дома уже не будут прежними. Немножечко о себе, кто меня не знает, я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, по специальности я архитектор. Всегда меня интересовали интерьеры, еще с института я стала брать свои первые дизайнерские проекты. И сейчас мной и девочками из моей студии выполнено более 150 проектов. У меня накопился такой огромный багаж знаний, которыми я безумно хочу с вами поделиться. Что я хочу, чтобы вы получили в этот месяц? Во-первых, чтобы вы вдохновились на новые идеи, на новые творческие проекты. И, конечно же, чтобы вы кайфанули, чтобы вы получили тот заряд моей мощной энергии и просто радовались каждому дню так же, как это делаю я. Во-первых, хочу развеять сразу все ваши сомнения, если вы переживаете, а получится ли, а вдруг у меня нет вкуса или какого-то чувства стиля. Хочу вас всех успокоить. Чувство красоты есть абсолютно у каждого, и оно врожденное но оно у всех немножечко разное. Задача нашего курса будет достать вот это чувство изнутри, понять, а какие мы, что мы хотим, чтобы нас окружало, поделиться всем этим с нашим домом, с нашей квартирой и с нашими родными и близкими. Ну и, конечно же, с ребятами в нашем общем чате. Давайте все друг друга поддерживать и вдохновлять на новые начинания. Все мы разные, и это стопроцентный факт привожу вам скрины своих stories где я выкладываю разные интерьеры постеры обои и никогда не бывает такого что сто процентов людей голосуют вот именно за это то есть у всех у нас разный вкус разные представления о красоте кто-то выбирает одно кто-то другое причем если вы почитаете комментарии к постам где мы выбираем например что-то некоторые пишут вот этот интерьер прямо мой Допустим, первый, а другие пишут, вот в первом я бы точно жить не хотела, вот второй, вот прям он мне откликается. Все мы разные, и это, это классно. Что вы получите на курсе? Во-первых, вы сможете задекорировать абсолютно любую комнату. Свободно будете разбираться в стилях и в цветах, и в цветовых сочетаниях. Создадите уютные уголки в своем доме. Освоите основы текстильного декорирования. Узнайте об организации пространства и приведете свой дом в порядок. И, наконец, создадите свой уникальный, неповторимый интерьер, в котором вы будете жить и кайфовать. Который будет отражать именно вашу индивидуальность. План вы перед собой видите, я думаю, нет смысла его перечитывать. Но каждый урок отражает весь мой опыт, он придуман, сделан с огромной любовью. И, конечно же, после каждого урока будут домашние задания, которые необходимо выполнять. Организационный момент. Время прохождения курса один месяц. Уроки будут выходить три раза в неделю. Здесь уже мы с вами посмотрим. Если вам будет тяжело, если вы не будете успевать, придется немножечко растянуть время курса и сократить выход уроков хотя бы ну, до двух раз в неделю обязательно нужно выполнять домашние задания скажу вам по своему опыту я постоянно прохожу много курсов и не только по дизайну некоторые из них я просто слушаю не выполняя домашние задания но э, скажу вам прям точно те курсы домашние задания которые я делаю и делаю на сто процентов они дают огромнейшую отдачу здесь Наверное, 50 на 50. 50 – это та информация, которую вам дает лектор, а 50% – это то, что вы пропускаете через себя. Поэтому на моем курсе выполнение домашек обязательно. Проверка домашних заданий будет также в зависимости от тарифа. Либо я, либо кураторы будут проверять ваши домашки. И обязательно купите красивый блокнот или... Большую красивую тетрадь, где вы будете все-все-все записывать, которая вам будет еще служить и помогать долгие годы, если вы решите и дальше после этого курса заниматься декорированием. Ну или дизайном интерьера, или любой другой смежной специальностью. Возможно, это будет ваш первый шаг к новой профессии. После курса возможно работать и дизайнером-декоратором. И и интерьерным стилистом, что сейчас очень модно в Москве. То есть это когда фотограф приходит отснять квартиру после ремонта, для того, чтобы эти фотографии были опубликованы в журнале, как раз прибегает к помощи интерьерного стилиста. Он продумывает, как максимально красиво и выигрышно будет смотреться интерьер, как что-то разложить, расставить, поставить, передвинуть. Очень востребованная сейчас профессия в Москве. Также можно стать организатором пространства. Это новое сейчас направление, когда к вам приходят домой и просто расхламляют весь дом, все разбирают, расставляют по полочкам, причем делают это грамотно, удобно. В общем, это те люди, которые из хаоса бардака делают порядок в ваших квартирах. Текстильный дизайнер, те люди, которые придумывают, допустим, шторы в магазине. Дизайнер интерьера, это тоже одно такое большое направление. Реставратор мебели, если вам нравится красить, перекрашивать что-то, давать старым вещам и мебели новую жизнь, тоже отличная специальность. Стать предметным дизайнером, когда вы сами придумываете какие-то интересные вещи для декора интерьера. План работы, я сейчас быстренько расскажу, что мы будем делать на курсе и как примерно все это будет происходить. Сначала мы должны разобраться, что же для нас идеальное пространство. Нам поможет поиск картинок, референсов, те, которые отвечают нашему внутреннему представлению об идеальном интерьере. Дальше будет процесс такого немного копания в себе, чтобы понять, что реально нам нравится и что же мы хотим поменять в нашем интерьере, чтобы привести его в тот идеальный дом, в котором мы хотим жить. Обязательно будем делать расхламление наших квартир, будем изучать теорию декорирования, сразу ее внедрять, то есть у нас будет сразу и теория, и практика. Мы решим, что и чем мы будем декорировать, найдем все вот эти предметы, которые идеально впишутся в наш интерьер, создадим единый коллаж, чтобы нам видеть, как это все гармонирует между собой, выделим бюджет и время, и Наконец-то декорируем наш интерьер и сфотографируем результаты. Обязательно призываю вас делать фотографии до и после. Итак, как спортсмен тренируется, нам нужно немножечко натренировать наш вкус. Почему я даю это задание? Это упражнение из моего личного опыта. Иногда ко мне приходят заказчики, которые никогда не делали ремонт. И вот он им предстоит. Сначала я им говорю, чтобы они нашли картинки, которые им нравятся. Рекомендую установить Pinterest, и они погружаются в вот этот мир интерьера, которым раньше они никогда не были. Море интерьеров, и все им нравятся. Я вижу, что присылают абсолютно разные фотографии, разные интерьеры. Здесь что-то нравится одно, что-то другое, причем человек просто шторнит. И здесь я предлагаю сделать небольшую паузу, чтобы все таки клиент немного определился потому что раньше когда я пыталась как-то систематизировать понять что же хочет клиент вот в таком случае проходил месяц и заказчица допустим присылала мне абсолютно другие картинки совсем уже не похожие на те которые были изначально То есть она немножечко погружалась в тему Начинал немножечко копаться в себе и понимать, что ей нравится. И, соответственно, менялся вкус, немножечко он тренировался в этом плане. И мне присылались абсолютно другие картинки. Поэтому давайте сейчас усиленно просматривать новиночки в Pinterest, в Инстаграме. Заходить в магазины мебельные и интернет-магазины с мебелью и декором. И смотреть, что же нам сейчас предлагают, какая сейчас мода, какие тенденции. И вообще для себя немножечко ставить галочки. Вот это нам нравится, вот это не очень, а вот это я, может быть, подумаю. Но ну, и обязательно выполняем домашние работы. Вот эта практика, она ну, просто необходима. Она также нам поможет быстрее натренировать наш вкус и нашу насмотренность. Итак, кто проходил марафон? помним что мы делали такое задание писали почему мы хотим изменить свой интерьер потому что он старел надоел и так далее здесь я предлагаю немножечко поглубже покопаться и в психологии есть такой метод пять почему когда мы пять раз задаем себе или человеку вопрос почему получается такая цепочка которая в конечном итоге ведет к истинной проблеме или причине итак Почему вы хотите изменить свой интерьер? Отвечайте, допустим, потому что он э, надоел. Или, например, потому что я хочу более светлый интерьер. Следующий вопрос. Почему вы хотите более светлый интерьер? Или почему он вам надоел? Будет все зависит от того, как вы ответите на вопрос. Итак, мы прописываем для себя пять раз. И вот ответ на последний пятый вопрос, он как бы должен вскрыть истинную причину, почему мы хотим изменить наш интерьер, который лежит не на поверхности, а который внутри нас. Интерьер — это отражение своего хозяина. Привожу в пример вот э, эту фотографию интерьера, эту девушку. Она, ну, по крайней мере на вид, 100% хозяйка этого интерьера. Она очень органично вписана в этот интерьер. Что может быть у нее внутри? Да, давайте поразмышляем. Возможно, это какой-то большой город. Возможно, это Нью-Йорк. Большая, а может быть и небольшая, светлая квартира. Что она любит? Скорее всего, она современная. Да? У нее, мы видим, эпловский монитор. Да? Возможно, она работает удаленно. Но, возможно, она и офисный работник. Мы видим такую природу за окном, но и природу внутри. Вот эти веточки хлопка. Да. Возможно, она любит йогу, возможно, она любит правильное питание, любит что-то этническое, любит почитать, любит заниматься саморазвитием. Взглядя на этот интерьер и на эту девушку, мы можем составить внутреннее описание, что же у нее внутри. Также и нам нужно сделать только немножечко наоборот, записать то, что мы любим, чтобы привнести из того, что у нас внутри, наружу. Чтобы интерьер полностью был нам органичен, чтобы он реально отражал наш характер и наши привычки. Чтобы в нашем интерьере мы были, как такие рыбки в воде. В качестве примера я хочу привести Настю летнее утро. Вот такая она солнечная, и весь интерьер у нее именно такой же что у человека внутри это все транслируется и на ее дом и на ее семью. Это блогер, и я помню, была на нее подписана, когда у нее еще было 16 тысяч подписчиков. Но она всегда была такой вот лучезарной, она показывает, как она декорирует свой дом. Ее очень интересно читать, такая вот легкая у нее подача. Или еще Оксана Шерехода. Вот это тоже такой классный пример, когда... То, что человек транслирует, то его и окружает. У нее небольшая квартира, но она вот такая уютная, как и сама Оксана. Ее блог тоже очень интересно почитать. Давно слежу за девчонками, вообще они большие молодцы. И по сути дела это то, к чему я вас призываю. Ваш интерьер должен отражать вашу личность. Для начала нам нужно понять, кто же мы, что же мы, что у нас внутри и определиться с тем стилем, который нам нравится. Это может быть наш личный какой-то стиль, может быть стили уже, которые существуют в дизайне, может быть микс двух или трех стилей. Эмили Хендерсон, американский дизайнер-декоратор, она пишет, что приступать к работе над интерьером без понимания своего собственного стиля своего собственного направления, это все равно, что направляться в захолустную деревню без адреса, навигатора и указателя. Обязательно в первую очередь мы должны понять, что нам нужно, куда нам двигаться. И еще такой момент, вы можете сказать, что возможно сегодня нам нравится одно, завтра мы как-то духовно поменялись, и нам нравится абсолютно другой интерьер, может быть пришла другая мода, мы узнаем, какая мы здесь и сейчас. Все течет, все меняется, и, конечно, наша жизнь меняется, и то, что нам нравилось год назад или пять лет назад, совершенно, может, не нравиться сейчас. Поэтому мы берем именно ситуацию на здесь и сейчас. Кто же мы сейчас, что мы из себя представляем, и что мы хотим транслировать миру, и чтобы это нас окружало. Теперь переходим к более материальным вещам. Какие же у нас элементы декора есть? Это текстиль, предметы, настенный декор, картины, постеры, часы и так далее, и цветы. Вот с помощью вот этих четырех больших групп вещей и предметов мы будем с вами декорировать наш интерьер. Как выбирать элементы декора в наш интерьер? Во-первых, пускай это будут вещи, которые нам дороги, которые близки нашему сердцу, с которыми у нас связано какая-то жизненная ситуация, на которую мы смотрим просто и улыбаемся. Возможно, если вещь какая-то старая, попробовать дать ей вторую жизнь, как-то ее модернизировать, покрасить, отреставрировать. Обязательно должны быть вещи, которые нас вдохновляют, чтобы мы заходили в наш интерьер и вот прям заряжались позитивом. Вещи, которые радуют наш глаз, чтобы мы смотрели на наш интерьер и так, знаете, красиво как красиво, так постоянно у нас было такое чувство. Ну, и, конечно же, не забываем про сезонный декор, да, чтобы летом нас радовали красивые букеты цветов, осенью листья, зимой мы готовились к новому году. Про вот это будет прям вот целый отдельный урок. Какие основные тенденции декорирования? Первое – это, конечно же, индивидуальность. То, что вот ваше, то про что я вам сейчас рассказывала. В тренде сейчас еще природные материалы, то есть спокойно можно идти в лес, приносить какие-то коряги, коренья, листочки, и ваш интерьер по-любому -по будет в тренде. Какой-то интересный арт-объект, вот здесь, на этом примере, можно сказать, все есть, ну кроме, конечно, индивидуальности, это вообще фотография с выставки. Я фотографировал такой интересный столик. Природные материалы есть, арт объекты есть асимметрия, есть микс различных материалов, тоже все присутствует. Вот это основные тренды сейчас в декорировании, которые применяют все декораторы не знаю, по, по всему миру. Типы декорирования, как можно задекорировать интерьер. И первый тип это декорируем по стилю. Когда мы знаем, что наш интерьер, допустим, четко в скандинавском стиле, то мы можем купить скандинавские аксессуары, текстиль в скандинавском стиле взять, развесить какие-то фонарики. И, в принципе, вот этот набор скандинавских аксессуаров, он известен. И мы просто это все покупаем, привносим в наш интерьер, и это все гармонично смотрится. Также можно сказать про любой стиль. Уже под каждый стиль есть конкретные аксессуары, которые... Уже заведомо хорошо смотрится в интерьере и хорошо сочетается между собой. Еще один тип декорирования по цвету. Это когда мы выбираем один, два или может быть три акцентных цвета и покупаем все в этой цветовой гамме. Вот здесь бирюза, например, в подушках, в шторах и немножечко так оттеняется желтым цветом. Или как здесь например, голубой и розовый. Все аксессуары и текстиль мы выбираем вот таких цветов. Еще один тип декорирования на основе вещи. Когда у нас уже есть какая-то красивая вещь, мы хотим, чтобы она была центром интерьера, как здесь, например, такие интересные ловцы снов, и весь интерьер строится уже вокруг этой вещи. Или вот здесь такое красивое зеркало в раме. То есть именно оно притягивает к себе внимание, и уже под него мы подбираем другие аксессуары и текстиль. Или как здесь, весь интерьер строится вокруг вот этого огромного декоративного постера. Еще один тип на основе идеи. Например, мы хотим сделать такой морской интерьер. И везде у нас кораблики, ракушечки, то есть тут такая тематика получается интерьера. Или, например, все хотим, чтобы у нас было с цветочками. Мы покупаем подушечку с цветочками, покрывало с цветочками, цветы ставим в вазу. Везде у нас такие цветочные мотивы. Или, например, скандинавские интерьеры. Да? Там тоже такая зелень. Зелень на стенах, цветы, зелень на постерах, в текстиле. В общем, здесь пляшем от какой-то идеи, которую мы для себя придумали в наш интерьер. Обязательно помним про масштаб что большая квартира – большой диван, маленькая квартира – маленький диван. Если у вас большая, допустим, квартира в стиле минимализм, и вы накупили маленьких вазочек, и они будут совершенно не смотреться в вашем интерьере, они будут теряться. Или наоборот, у вас маленькая небольшая уютная спальня, а вы принесли туда огромный большой торшер. Опять он будет ну, как-то смотреться не на своем месте. Поэтому масштаб обязательно всегда учитывайте. Как пример, хочу вам привести Келли Хоппен. Это очень известный английский дизайнер. Вот она очень любит играть с масштабом, но она делает это очень аккуратно. Например, в небольшой ванной она может поставить огромные такие высокие горшки с цветами или огромные зеркала, которые явно не в масштабе, явно не пропорционально, но будет смотреться очень красиво. И вот именно с масштабом она играет очень-очень тонко, очень ну, интерьер от этого, конечно, очень выигрывает. Но здесь очень тонкая грань. Можно все таким приемом испортить. Вот у нее это все очень, очень аккуратно сделано. Нам на первых порах, я думаю, что масштаб лучше выбирать под наши квартиры. Еще один приемчик декорирования это когда у нас прям такой явный контраст. В принципе это тоже очень хорошо смотрится, но цвет он очень сильно меняет настроение и задает такой своеобразный характер интерьера. Про цвет мы с вами тоже поговорим. Будет целый урок, где мы будем разбирать цвета и их влияние на человека. Контраст применять можно, но опять-таки Здесь нужно делать это очень-очень аккуратно. Нюанс. Его мы применяем, когда хотим, чтобы интерьер был таким спокойным, чтобы мы в нем действительно отдыхали. И как раз если мы ставим перед собой именно такую задачу, чтобы мы отдыхали в интерьере, расслаблялись, то лучше выбирать вот такую нюансную цветовую гамму. Еще один такой прием, когда располагая какие-то предметы на стене или в интерьере, очень важно, чтобы мы смотрели на всю вот эту композицию, чтобы все было целостно, чтобы не было каких-то пустых углов, пустого, совершенно ненужного пространства, которое будет обязывать добавить туда что-то еще. Интерьер должен быть в балансе, он должен быть таким цельным. И вот, например, здесь все уравновешено, торшер уравновешен цветком, все ровненько. Здесь, несмотря на то, что прослеживается динамика между вот эти два зеркала, как бы они устремляют наш взгляд вверх, все это уравновешивается вот этой вазой и декором на этой консоли. Если мы посмотрим на этот интерьер, то, по крайней мере, у меня такое чувство, что он немножечко заваливается, что вот за счет вот этой рамочки, которая стоит с одной стороны, немножечко все перетягивается в правую сторону. Поэтому за балансом мы тоже следим в нашем интерьере. Используем фокусные точки. Мысленно или немысленно пройдитесь по своей квартире и найдите вот эти точки. То есть это такая видовая точка, откуда мы смотрим на наш интерьер. Мы зашли в комнату, что мы перед собой видим? Допустим, диван и стену за диваном. Это первое, что нам бросается в глаза. Вот это будет первая и самая главная видовая точка. Ее мы должны сделать, скажем так, самой такой красивой, самой запоминающейся. Потом мы поворачиваемся и смотрим, что у нас там на другой стене. Телевизор. Он уже второстепенный по просмотру. То есть да, это будет вторая видовая точка, но она будет как бы подчинена э, самой главной фокусной точке. Мы ее также украшаем, но добавляем, допустим, меньше цвета или меньше декора. Как пример мы на плане заходим видим сначала вот эту стену и она будет такая главная в данном интерьере затем проходим на диван и у нас получается еще одна фокусная точка мы смотрим вот на эту стену и это будет уже вторая фокусная точка она будет не такая яркая не такая загруженная как первое здесь у нас работает правило главного и подчиненного покупая вещи в магазине обязательно оценивайте по трем пунктам и первое это откликается ли эта вещь вашему сердцу то есть вы ее держите вам с ней хорошо тепло вы хотите ее видеть каждый день в своем интерьере тогда стоит брать второе придает ли это вещь комфорт удобная или мягкая или подушка да она может быть красивая но ткань какая-то грубая и вам неудобно было бы сидеть или как-то рукой облокачиваться на них обязательно смотрите будете ли вы испытывать комфорт используя эту вещь Ну и третье смотрим подходит ли вещь по стилю по цвету по размеру опять-таки смотрите на масштаб потому что, например, какой-то журнальный столик в магазине, он будет казаться маленьким за счет того, что огромное пространство. Когда вы принесете его домой, он будет казаться огромным, потому что габариты квартиры меньше э, габаритов магазина. Это обязательно все нужно учитывать при покупке мебели. И даже когда вы заказываете какой-то декор в интернет-магазине, смотрите габаритные размеры, возьмите линейку и прикиньте для себя, каких габаритов эта вещь, как она будет располагаться в вашем интерьере. Итак, домашним заданием будет найти такую точку А, самую главную точку, видовую, фокусную, и сфотографировать с нее свой интерьер, взглянуть на свой интерьер, записать, что нравится в нем, что не нравится, что хотите поменять. Здесь уже можно сразу смотреть все комнаты, сразу работать со всей квартирой. Обязательно обсудить с членами семьи, что бы хотелось им видеть в интерьере. И обязательно все это записать и потом учесть. Ответить на вопрос, почему вы хотите изменить свой интерьер, методом 5 почему. И пятым заданием будет вспомнить и записать те вещи, которые вам были интересны с детства. Что вы любили раньше и что любите сейчас. Это немножечко из психологии, но я думаю, что это вам очень поможет в дальнейшем при создании именно своего индивидуального интерьера. Ну что, задание объемное, большое, побежали его делать, а я вас жду на следующем занятии. Всем пока!